не нарушая процесс 7 часового сна если мужчина спит до 11 или спит до 12 это ухудшает общее состояние тестостерона и в дальнейшем а, как бы проблемы с этим возникают это облысение это ожирение и так далее хотя большое количество тестостерона